Здравствуйте, дорогие мои друзья. Знаете, посмотрели, вы, наверное, многие посмотрели, некоторые поработали над выступлением нашего грандиозного отца нации, президента, Елбасы, как его еще назвать, лучшего друга всех, всех пенсионеров. Так, наверное, тоже титул, который можно его присвоить. ВВ Путин. Лучший друг Всех пенсионеров Ну и детишек, наверное, тоже И животных, и лесов, и полей То есть самый, самый человечный человек Как, знаете, бывало О дедушке Ленин так говорили Что самый человечный человек Дедушка Ленин Ну, не знаю, насколько был человечным Ленин, не будем трогать Его, как говорится, прах Ну, не прах, а мумию Об этом... Не об этом сейчас, а вот эта пресс-конференция Говорить о ней, что, что о ней можно говорить Все уже там много умников сейчас разбирают Сейчас как с цепи сорвались все эти там с первого канала лысые головушки, как говорится Бильярдный шарыск вышли из своих луз и начали кататься по этому, по столу Так мы можем на это сказать об этих гражданах с первого канала ну и что? А вот он сказал, а вот он сделал. И все его поручения будут выполнены, как были выполнены поручения прошлого года. Когда мы знаем, что, ну, ни хрена, конечно, показуха какая-то выполнена. Там какого-то паренька, там, э, ну, хор хорошего мальчика, у него мечта покатать на вертолете, его покатают. Кому-то там старушку через улицу переведут, э, благодаря Путину. Кого-то там, может быть, вылечат, а может быть, и погубят. Все это понятно, все это... Вот это шоу, которое, знаете Ну, конечно, напоминает такой цирк Но не цирк дюсалей И не цирк на Цветном Бульваре Потому что те реально хорошие эти А такой вот цирк Злого Чаплина Я бы назвал это так И вот этого нашего коротышку Тоже, тоже можно смело назвать Ну, не клоуном, а Злым Чаплином Потому что на доброго он не тянет Вспомните Чарли Чаплина Но если вы любите старые фильмы Который действительно был веселым дяденькой Ну, во всяком случае, на экране Но наш злой Чаплин И вот этот его подарок Давно, кстати, не слышно о нашем Сергее Семеновиче Собянину Он вообще там, как говорится, язык засунул В одно место и Засел там, как говорится, и смотрит Как бы ему не прилетело Потому что его должны были ему пендаль дать Но он затихарился Собяха затихарился И, ну, видно... Я не знаю, там напивается где-то, сидит, думает, что там про меня не слышно, базара там сказать. Мистик там про меня не базарит. Хотя, конечно, откуда он знает старого дядюшку мистика? Нет. Но. Так вот, что Собянин у нас украл, значит, Рождество и Новый год. Отменил все там елки, все для детишек. Но злой Чаплин, дядюшка Вова, дядя Вова всем раздал подарки. Последнее слово на пресс-конференции... Он сказал, всем детям до 7 лет по 5000 рублей. Ну, не детям, а их семьям по 5000 рублей. Вот это царский подарок. Э -э кажется, да, ну нормальный ход. Ну, так по-человечески сказать. Ну, не, не отнял же, отдал. И ну, на самом деле, ну нормально. Действительно хорошо, хоть детям, хоть по пятерке. Родителям они, может, там подарки какие-то купят. Стол новогодний накроют, какие-то каникулы, может быть там, не знаю, там, лыжи ребенку купят, конечки, саночки, на свежем воздухе. Все хорошо, без сомнений, хорошо. Но вот этот даже сам факт, знаете, вот у меня какую то прямо горечь в груди. Думаю, гад ты, вот ты по пятерке дал всем, и с таким видом еще, действительно, злого Чаплина, что там, ну подарки вам на Новый год. Как знаете, барин раньше... По пятаку, крестьянам по пятаку выдам. Пусть, как говорится, выпьют за мое здоровье. На праздник. Ни в чем себе не отказывайте. Знаете, вот вам по пятерке, ни в чем себе не отказывайте. А на сдачу, как говорил Каррусон Freaking когда давал ей 5 эры как раз там монетки, по-моему, по 5 эры, он дал, разбил у нее вазочку, а потом дал ей там одну монетку: сказал: Купи себе новую вазочку. А на сдачу еще может что-то купить. Еще 10 вазочек. И кидаться, когда будешь злиться в меня. Ну вот, э, та, же, та же ерунда. То есть, и все довольны. В конце концов, все рады. Действительно, президент дал по пятерке. Ну, а остальным детишкам. Хрен а взрослым Хрен а пенсионерам. Тоже. Ну, они же не заслужили. Но зато мы Лукашенко отстегнем. Там сколько-то миллиардов. Это и... В Венесуэле, простим, там сколько, 21 миллиард. Куда-нибудь закопаем тоже в какое-нибудь этот еще там немеренное количество. Нормально. То есть один, один одна вонючая, извините, э -э крыса стащила все, все зерно к себе в амбар, а потом еще воробушком крошечки сыпет. Маленьким воровшкам, чтобы они не, не, это как его, с голоду не померли. А сам сидит, вы знаете, как на, на амбаре с этим. И распределяет по своему разумению. Не по нашему, не по разумению даже каких-то советов, э, городов. Весь бюджет в Москву. А потом сидим здесь мы и жрем. Вот так вот. А что не сожрем, то понадкусываем. Это мы тоже видим. Чтобы понадкусывать, они тоже мастера. То есть эффективности растет. Ладно, собрали деньги, понятно, оборона, безопасность там, ну, государственные интересы Но мы видим, что они расходуют их неэффективно И для своих воробушков крошки А для чужих шматы швейцарского сыра, так мы скажем Знаете, на тебе Лукашенко сырку своим крошечке А ему там сыр отборный пармезан с плесенью Не пармезан без плесени, ну, ракфор или каким-то африканцам выкинуть там запросто на борьбу с саранчой. Или еще на какую-то хрень. Поэтому вот эта подачка злого Чаплина без сомнения хороша. Но испытываем вот благодарность, к примеру. Абсолютно. Абсолютно. Наоборот сказать, ты, ты нас все за холопов держишь. Ты нас держишь за холопов. Что вот ты там дал по пятерке, типа, гуляйте, гуляйте на, гуляйте нет поэтому возникает горечь горечь от этого о том что нету нормального вот нормальной схемы государственной что один человек как мы понимаем не слишком адекватный и слишком здоровый имеет возможность вот этим амбаром государственным пользоваться а чтобы ну, бюджеты даже каких-то областей, городов Могли нормально развиваться Строить что-то, дороги, школы те же, те же больницы Нет, все должен делать один человек Сказать, что со здравоохранением плохо? Сейчас я скажу Ну и что? После этого скажу, возникает только волна показухи Просто очередная волна показухи Она идет по стране, ну вроде там Кого-то накажут, кого-то там Кого-то похвалят, кому-то дадут там, пирожок, там ребенка, может, кого вылечат. Но смотря каждый раз на вот, вот дали по пятерке, смотря каждый раз какие-то программы, где э, прямо потоком несчастные дети. Ну вот потоком идут. Там э, нужны какие-то уколы, там операции, все это за границей, все это чудовищные деньги, там миллионы, даже бывает сотни миллионов там вот, по телевизору какие-то уколы за 160 миллионов рублей то есть вот чтобы вылечить болезнь 160 миллионов рублей укол эм... Ну конечно у нас в бюджете этих денег нету но нету нету у министра мурашки с такой вот мордой мертвеца у него почему-то денег нету почему-то родители не могут э, ну, тех что и положено по закону получить. а если оказались на на наедине с такой бедой, Нету ничего И вот там собирают там, С людей по копейке Хорошо, что если набирается Если люди, люди что-то дают А тоже, знаете э, Правда ли это Или какие-то мошенники Могут пользоваться этим И собирают, вот, вывесят Несчастных детей, а потом эти деньги До этого ребенка и не дойдут В конце концов Есть такие случаи, не знаю Говорить не хочется, но Государство Могучее государство и вот этот так, так называемый руководитель, который от, от щедрот дает пятерку, не надо ничего давать. Ты позволь родителям заработать самим. Не надо с барского плеча, там, как говорится, армя, этот телогрейку с барского плеча, потому что это явно не шубы. Не надо телогрейки давать. Ты позволь родителям самим, чтобы не ты был отцом нации, а родитель, чтобы дети уважали Своего отца и мать, что они могут заработать. Могут заработать и на игрушки, и на елку, и на обучение, и на, и на здоровье. На все они могут заработать. А ты отнял деньги у всех, разорил всю страну. И потом нищие родители, им стыдно на детей своих. Смотри, потому что они не могут чего-то купить. И в этом кто виноват, друзья мои? Кто? Злой Чаплин? Вот поэтому я говорю, смешно-смешно, а действительно, злобный клоун. Чарли Чаплин Как там Вот как он там И тоже сплясал нам Четыре с половиной часа сплясал Как говорится Ну не пока, Потому что да, с Украиной у него сложные А что он нам сплясал Русскую, тоже явно не русскую 7.40 Тоже не похоже Танец каких-то этих Танец глистов Он нам сплясал, танец паразитов не имеющих национальности все друзья мои грустновато но что делать а вы-то довольны пятерочка или особенно обидно наверное ну родителям которым дети детям 8 лет Значит, 7 лет еще можно а 8 уже нет потому что эти там калькуляторы там этот мишустин там наверное, на счетах посчитал говорит, блин этот денег это по невозможно столько отдать Невозможно, но ну, мы сейчас на штрафах соберем, и тогда, может быть, туда-сюда бюджет сойдется Вот они начнут нас сейчас штрафами бомбить Тех же родителей они будут хватать и, и, и штрафовать, чтобы потом их же, их же штрафом сказать Ну вот вам пятерку от самого, от самого этого большого или маленького, или очень маленького Все, друзья У. мои, пока